И гей, пассажиры канала Немиркин. Огромное спасибо всем вам за любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Итак, еще раз спасибо. Итак, давайте начнем. Это первый день возвращения в школу после летних каникул. Вы сидите на уроке и осматриваете комнату, чтобы понять, есть ли среди ваших одноклассников те, кто потенциально может стать вашим новым другом. А может быть, тот, кто сядет на место рядом с вами, станет вашим новым лучшим другом. Все может случиться. Возможности безграничны. На следующий день вы все еще надеетесь завести друзей, но к вам пока никто не подошел. Вы питаете надежду всю первую неделю в школе и, возможно, даже первый месяц. Но потом вы понимаете, что вся ваша надежда завести друзей угасает, потому что, похоже, вы не произвели ни на кого достаточно хорошего впечатления. И вы начинаете задаваться вопросом, нравлюсь ли я людям. Скорее всего, они просто еще не успели узнать вас, и даже не знают, что делает вас замечательным. У каждого из нас есть индивидуальные качества и дары, которые делают нас уникальными. Возможно, вам просто нужно выработать несколько более симпатичных привычек, которые заставят других людей обратить на вас внимание настолько, что они захотят узнать о вас больше. Итак, вот несколько привычек, которые могут заставить кого-то полюбить вас. Первое. Называйте людей по имени. Знаете, как вы оживляетесь при звуке собственного имени? Скажем, вы находитесь на вечеринке, и кто-то в другом конце комнаты называет ваше имя. Вместо того, чтобы обратиться к вам с приветствием, он называет вас по имени. Вы сразу же обращаете на это внимание и направляетесь к ним. Нам настолько знакомо звучание наших имен, что мы можем точно определить, как нас зовут в большой толпе, например, на вечеринке. Это одна из форм избирательного внимания, которая связана с эффектом коктейльной вечеринки. Находясь в шумном или переполненном помещении, вы можете сосредоточиться на конкретных разговорах по своему выбору. Что еще более важно, если рядом произносят ваше имя, вы сразу же переключаетесь и понимаете, что кто-то говорит о вас. Это позволяет вам лучше сосредоточиться на том, кто с вами говорит, и почувствовать себя хорошо от осознания того, что он действительно запомнил ваше имя. Когда вы используете и запоминаете чье-то имя в разговоре, это хороший совет для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Второе. Делайте искренние комплименты при встрече. Все любят комплименты, и вы наверняка можете определить, когда кто-то говорит их искренне. В следующий раз, когда вы встретите кого-то и случайно заметите что-то, что вам в нем нравится, скажите ему об этом. Разве вам не хотелось бы знать, что кто-то думает о вас приятные вещи? Знаете ли вы, что те самые черты, которые вы описываете в других, приписываются и вам? Это называется спонтанным переносом черт, и он происходит, когда коммуниканты воспринимаются как обладатели тех самых черт, которые они описывают в других. Согласно нескольким исследованиям, опубликованным в журнале Journal of Personality and Social Psychology, ученые обнаружили, что когда вы описываете другого человека с определенными чертами характера, этот человек будет ассоциировать вас с описанной чертой. Таким образом, вы являетесь тем, что вы говорите. Номер три. Найдите время, чтобы побыть с ними. Одним из более очевидных, но не менее важных способов понравиться кому-то является попытка провести с ним некоторое время и узнать его получше. Посидите с вашим новым одноклассником за обедом. Или когда вы на работе, угостите одного из своих коллег хорошим кофе. Это практикуется так называемый эффект большего воздействия, когда простой акт нахождения рядом с кем-то делает вас более симпатичным. Согласно психологическому исследованию Б. Зайнца, эффект большей подверженности – это психологический феномен, при котором люди отдают предпочтение кому-то или чему-то просто потому, что они хорошо знакомы с этим человеком. Когда вы неоднократно подвергаетесь воздействию определенного стимула, у вас вырабатывается привычка к этому стимулу, и поэтому вы предпочитаете это определенное присутствие. Вот почему определенные продукты и реклама постоянно повторяются во время рекламных пауз в ваших любимых программах. Чем больше вы знакомы с чем-то, тем больше вы начинаете это замечать. Следовательно, тем больше вас будут замечать. Номер четыре. Рассказывая о своих промахах, вы становитесь более понятным и доступным. Вы можете думать, что должны выглядеть и вести себя определенным образом, чтобы привлечь к себе внимание других людей, что вам нужно стремиться к перфекционизму и выставлять это на показ. Как вы можете понравиться своему другу, если вы не справляетесь с каждым тестом? Как другие могут восхищаться вами, если вы не следите за последними тенденциями моды? На самом деле, большинству людей это не так важно, вопреки тому, что вы думаете. Люди обычно считают перфекционизм пугающим и думают, что он далек или недостижим. Выявление своих недостатков может быть более привлекательным для них. В одном исследовании, проведенном Эллиотом Арансоном, люди оценивали поддельные тесты на основе их привлекательности. Участники теста могли быть оценены как отличные, посредственные или плохие. Но была и изюминка. Некоторых участников теста попросили вести себя неуклюже и пролить кофе в конце интервью после того, как их оценки стали известны. Люди, принявшие участие в исследовании, оценили более неуклюжих участников теста как самых высоких по шкале привлекательности. Как говорится в исследовательской работе, превосходный человек может восприниматься как сверхчеловек и, следовательно, отдаляться. а Оплошность, как правило, очеловечивает его и, следовательно, повышает его привлекательность. Плохие участники теста, посредственные участники теста и даже отличные участники теста все равно были оценены ниже, чем превосходные участники теста, которые показали отличные результаты и при этом пролили кофе. Люди хотят видеть вашу человеческую сторону. Когда вы показываете, что вы способный и в то же время человечный человек, совершающий ошибки, вы вызываете больше симпатии. Номер пять. Позитивный настрой более привлекателен. Вы знаете того милого человека, который всегда говорит самые добрые и позитивные вещи? Разве вы не чувствуете ауру счастья и покоя, когда находитесь рядом с ним? Они не так уж часто жалуются, а когда жалуются, то, как правило, обосновано. Кажется, что они излучают яркую позитивную энергию, которая притягивает к ним окружающих, как мотылька на пламе. Исследовательская работа Гавайского университета и университета штата Огайо показывает, что большинство людей могут бессознательно определить, в каком настроении вы находитесь, когда оказываются рядом с вами. Если вы демонстрируете положительные эмоции, другие люди в вашем окружении, скорее всего, будут подражать вашему позитивному выражению лица и жестам. Поэтому, скорее всего, они будут испытывать положительные эмоции, находясь рядом с вами и захотят видеть вас чаще. Когда вы позитивный человек, другим будет нравиться ваша компания, а в конечном итоге и вы сами в целом. Номер 6. Вы активно слушаете и позволяете другим полностью выразить себя. Как бы мы ни любили говорить о себе, важно помнить, что другие тоже хотят говорить о себе. Гарвардские исследователи обнаружили, что в одном из пяти проведенных исследований люди, естественно, больше любят говорить о себе. Испытуемые помещались в аппарат FMRT и отвечали на вопросы о своем личном мнении по тому или иному вопросу и на вопросы о мыслях другого человека. Когда испытуемые говорили о своем личном мнении, области мозга, связанные с вознаграждением и мотивацией, были наиболее активны, в отличие от тех, когда они говорили о других. На самом деле, потребность говорить о себе настолько сильна, что в другом исследовании некоторые испытуемые даже отказывались от денег, лишь бы больше говорить о себе. Поэтому позвольте своему новому другу немного поговорить о себе. Они получат больше удовольствия от общения с вами благодаря повышению уровня дофамина. В следующий раз, когда вы почувствуете, что слишком много говорите, постарайтесь напомнить себе, что другой человек также хочет высказать свое мнение, как и вы. Собираетесь ли вы опробовать эти советы и приемы на своем новом однокласснике?